И всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего канала! С вами Ксения и сегодня у нас будет. Я просто только что встал с кровати, и сегодня я. Мне надо было что-то сделать. Какой-то там туте. Быстрее выходи, нам пора в академию. Саша, а что ты тут делаешь? А, точно сегодня. А, я вспомнил, нам надо было сегодня у нас первый день в академию. Побежали быстрее. Побежали. Смотри, там мне такие в честь сегодняшнего дня подарили. О, прикольная штука, что это? камешек, не знаю сам. Какая-то палка и внутри какой-то драгоценный камешек или что? Я не знаю. Ладно, это какое-то ювелирное украшение. Наверное. Откуда у них вообще, если мы не такие богатые? Я не знаю. А ты хотя бы знаешь, где эта академия? Да, да, да, да, вот она, вот. Тут кто-то бегает. Так. Внутрь. Тут кто-то мы... дерется. А, здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте. Это новички в этой школе. Да, Там. и мы тут это... Это академия, по-моему. А, а, да не, не надо. Мы сами да не, могут. не, мы надо, надо. не мы надо. надо. А, они мы с нами будут? Тут как-то пусть. А что, в этой академии что, только один класс, что ли? А, хорошо. Ну, пошлите. Ну давайте прошлите. да. покажите, угу. куда нам надо идти? Угу. Так, так, так э -э подниматься так. надо. Так, Ой. куда дальше? Ой, я у, так меня понимаю, уже... у меня. У да. меня я уже так. это прошел, и у нас это. А мы куда? Куда нам? Разве ты не туда? Мы же туда сами пойдем. А, сюда. Ой, ой, а открывайте меня, да. откройте меня, открывайте меня. Открывай, открывай, да быстрее выходи, выходи. туда, вышла, ну, вышла. туда а вот, туда. Катали, туда вот. А туда вот надо? Да. Опа. Опа. Я уже О, о какой ты сильный. Хе, хи... я стал качком. Вау. А мы что тут? Это что? Что? А... Ну это криптонит. Офигеть! О, это в Это это, необычная мысль. это как? Это Это где? Офигеть! Академия супергероев! Супер Прикольно! Супер а что тут надо сделать? Это. Что надо сделать? Это... Хочет... о Я первый чур! Это, а вы что деретесь? И что ты там химич, химички это? Что за мое? Что это было? Прикольно, прикольно. Я, я ты, тоже читал комикс? Вау! Вау, это действительно работает. Смотри, какие линии за мной ходят. Не, не, я буду последним, я буду последним. Я, я это. Офигеть. То есть я теперь бустер как флешку. Смотри, какая бустер. А это кто у нас? А этот? Смотрите, какой он быстрый, да. а, прикольно! Вау! А вот это вот! Вау! Прикольно! Не, я буду последним! Вау! Это, это Тор, по-моему! Прикольно! Офигеть! Офигеть! <Стург> О, а, стой, стой! Там это, там кого, там кого-то убило. А, это а, мне показалось, это а галлюцинации это... были. Вот этот вот. Ну значит место. ты, об... ну значит ты это. А теперь веком. я, теперь моя очередь, теперь моя очередь, теперь моя очередь. Теперь моя очередь. Это. Мне интересно, кем ты будешь? Ну это. Ну, это интересно, кем я стану? Ну, ты просто много И Ва! вау, Что я? Я Ким, я Кима. Ничего себе! Прикольно-то как. А чё я могу? Ай! Давай я могу вот так вот. Кстати, смотри, как я ты научился, пока ты там, ты так долго там, смотри, как я научился. Вау, ты быстрый такой. Вау, какой ты быстрый. Ну, а на этом, думаю, нашу серию о